Так, вроде передохнул, посидел немножко, так на крыше. <с> да, посидел на крыше. Да, это самое хорошее место. На на на крыше здесь Да да. Концерт выключить. А, так сюда пожалуй пойдем, где тут? Вот. Ну. Конечно же, да! Не знаю, тут близко или нет. Ммм, ну где близко, наверное. Так.